Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня у нас в гостях электронное реле давления от компании Акваконтроль. Модель RDM. реле давления электронные. Рассмотрим, что внутри, на что оно способно, как его настроить и ввести в эксплуатацию. Ну что, поехали! Итак, у нас с вами коробочка, в которой находится... Довольно подробная инструкция по монтажу и эксплуатации с описанием, как что настроить, куда. Здесь точно также находится гарантийный талон. Должно быть отмечено название продукта, дата продажи, подпись продавца и его печать. Гарантия на устройство Акваконтроль составляет 24 месяца, 2 года. Собственно, само реле. Защитные пленочки. Реле давления электронное, РДН. Подключение здесь у нас монтируется на трубопровод. В комплекте сразу идет с вилкой и розеткой. То есть сюда мы вставляем насос, а сюда сразу в сеть включаем в обычную сетевую розетку. Устройство сразу готово к эксплуатации и монтажу. Для этого нам необходимо его смонтировать на трубопровод в специальном месте и подключить к электропитанию. У нас есть на нашем рабочем стенде специальное место для установки данного реле-давления. Здесь его собратья уже установлены. У нас установлен погружной насос, расширительный бак и система для тестирования систем управления. Резьба на самом реле непосредственно 1-2 дюйма. Здесь есть резинка уплотнения для монтажа. Для того, чтобы ей воспользоваться на все 100% и правильно выставить реле к нам лицом, мы используем Американку или фитинг разборный Который позволит нам Само реле и фитинг Установить в нужном нам направлении Без того, чтобы она протекала Или насмотрела куда-то в сторону То есть они будут стоять все у нас аккуратненько, ровненько Так, поехали Согласно схеме подключения реле-давления с погружным электронасосом, реле-давление должно находиться рядом с гидроаккумулятором до первой точки потребления воды. Перед установкой реле-давления гидроаккумулятора желательно установить фильтр грубой очистки. Рядом с реле будет у нас стоять обязательно должен быть расширительный бак для гашения гидроударов. Итак, подключаем и смотрим. Итак, мы установили Реле. У нас есть с вами вилка и розетка. Сюда будет подключен насос управляемый. А сюда мы подаем напряжение. Собственно, в розетку. Версия прошивки, номер партии и наши нулевые с вами показания. Итак, вот вы приобрели реле и смонтировали его согласно схеме. По умолчанию у нас есть меню, в котором зашиты наши с вами настройки и параметры. Нажимаем старт stop и попадаем в мастер-меню. Кнопкой выбор смена происходит пунктов. Первый пункт у нас нижнее давление, это давление включения N. Нижнее у нас стоит 1,4. 1,4 бара. При этом давлении насос у нас с вами включится. Опять нажимая выбор, сменяем следующий пункт. В верхнее 2,8. S это давление сухого хода. Это давление в барах, при котором Устройство определит наличие защиты сухого хода. То есть, если вода у вас в системе закончилась или заканчивается, и давление в системе падает ниже вот этого установленного давления, будет сработка по сухому ходу. Этот пункт Т18 обозначает, что время, которое будет реле проверять вашу систему на... Отсутствие воды будет составлять 18 умноженное на 10 секунд, то есть в данном случае 180 секунд. То есть в течение у нас с вами трех минут давление в системе должно находиться ниже, чем 0,2 бар, бара. И тогда реле скажет, все, вода закончилась и так далее. Мы можем менять. У нас происходит изменение. Мы можем выставить с вами любой показатель от нуля, от 10. 1, 2 и так далее, до 180 секунд. По умолчанию стоит 180. Чтобы захоронить или записать наши параметры, мы нажимаем Start-Stop или Выбор. То есть Start-Stop нажали, запись, параметр записан. Следующий у нас разрыв трубопровода, индикация. Точно так же индикация на разрыв будет происходить в течение 180 секунд. Утечка по умолчанию отключена. Она определяет время, в течение которого не достигается верхнее давление отключения. Она уже идет в минутах от 1 до 0, точнее, до 99 минут. По умолчанию она утечка отключена. И вот этот P0 это режим полив, который можно включить или выключить по умолчанию. Он у нас с вами выключен. Мы его можем поставить P1, и он у нас будет включен. Пока что так, записано. И опять мы вернулись к начальному меню. Давление включения насоса это 1,4 бара. Давление выключения 2,8. Если вас эти параметры устраивают, вы их можете не трогать. Инженерами Акваконтроль была произведена настройка реле так, чтобы она удовлетворила большинство потребителей. Поэтому по умолчанию все параметры, которые заложены в настройке самого реле, удовлетворят потребителей в 90% случаев. Во всех остальных случаях вы можете настроить его индивидуально под себя. Основные параметры, которые подвергнутся настройке, это давление включения и давление выключения. Защиту от сухого хода можно отключить, установив время сработки на 0. То есть C00 у нас защиты от сухого хода не будет. Любой параметр может быть настроен в зависимости от возможностей самого реле. После того, как мы закончили настройку, мы нажимаем собственно, старт-стоп и реле переходит в режим работы. Сейчас подключим насос и посмотрим, что из этого получится. Работал наш насос, закрываем трубопровод, давление нарастает. Да, вот у нас было с вами 2,8 давления включения, выключения. Насос выключился и за счет игры самой системы, гидроаккумулятора, мощности и близкого расположения у нас немножко система отпрыгнула обратно. Включаем насос. Давление у нас падает. И на 1.4 насос должен включиться. с вами практически упало давление на 0, это связано с неправильной настройкой бака и самого реле так как у нас вся система настроена на включение 16 а здесь у нас 14 мы можем это поднять и записать сейчас попробуем что у нас будет в данном режиме происходить открываем кран если вдруг в вашем источнике закончилась вода к примеру вот у нас нету воды но для того чтобы мы не ждали с вами 180 секунд мы поменяем время сработки до 10 секунд вот у нас сухой ход сработает за 10 секунд записали воды то у нас сейчас нету переводим режим рабочий мы насос отключили воды нет давление в системе упадает 10 секунд появится ошибка сухой ход реле самостоятельно перезапуск вот она пожалуйста CE это сухой ход сейчас пошел видите моргает красная и зеленая одновременно идет обратный отсчет на перезапуск системы после сработки сухого хода наша система на реле электронном rd будет перезапускаться семь раз с интервалами, которые позволят системе проверить на наличие. То есть первый запуск, перезапуск произойдет через 30 минут, потом минута, 60 минут, минута, полтора часа, минута и три минуты. После 7, 7, 7 раз перезапуска, если вода вдруг не появилась, система уйдет в постоянную ошибку, пока вы ее не сбросите нажатием кнопки старт-стоп. Вот мы ее запустили и наша вода появилась. И пошла вода. Самое простое, самое обычное реле давления с возможностью выстроения защиты по сухому ходу, утечки и разрыва трубопровода. Простой монтаж, доступная цена.